Здравствуйте, друзья! Сейчас тема здоровья становится наиболее актуальной. Даже обогна, обогнала в этом в рейтинге деньги. И неудивительно, потому что, как видите, наступление на здоровье человека продолжается и усиленно, и со всех сторон. Но мы имеем ресурсы в себе такие, которые никто не сможет преодолеть. И вот как их и раскрыть, как их использовать в таком непростом времени. Я многое уже многим поделился, многие воспользовались моими советами и добились замечательных результатов. Но я сегодня хочу в вот вебинаре, который будет проходить, хочу взять один очень важный аспект темы здоровья. Это как род влияет, родовые отношения влияют на здоровье. Здесь тоже много уже исхожено, и в том числе и мной, но тема становится все более глубокой, все более открытой. И там в этой глубине, в этой открытости появляются новые знания. Я хочу с вами поделиться, хочу провести интересную практику для того, чтобы вы могли практически уже использовать свои родовые энергии более качественно, более эффективно. В теме своего здоровья.